Здоровенько, меня зовут Андрей Созинов, и я приветствую вас на канале Созинет. Я нахожусь в Барселоне, где традиционно в конце февраля должна проводиться выставка Mobile World Congress. Но в этом году, в связи со вспышкой коронавируса в Китае, организаторы решили не рисковать и отменить мероприятие. Однако некоторые производители все же приехали сюда и организовали свои собственные мероприятия, на которые я, собственно, и попаду. В частности, это китайская компания TCL. Как и в прошлом году, привезла в Барселону несколько новинок, самыми интересными из которых являются ее новые концептуальные смартфоны. Но если в прошлом году это были складывающиеся смартфоны с гибкими дисплеями, то новое устройство китайской компании представляет собой очень необычный слайдер со сворачивающимся дисплеем. В сложном виде половина экрана здесь прячется в корпусе, а если потянуть за края смартфона, то экран разворачивается целиком и мы получаем что-то вроде планшета. Как и в случае с гибкими смартфонами, производитель преследовал здесь цель уместить большой экран в более-менее компактном корпусе. И надо что у подобного слайдера есть несомненное преимущество по сравнению с обычными гибкими смартфонами. В сложенном виде мы имеем смартфон, который выглядит и ощущается точно так же, как самый обычный современный смартфон. Устройство TCL получилось значительно тоньше, чем гибкие смартфоны Samsung, и в то же время у него не будет так царапаться экран, как у моделей гибких от Huawei. В общем, мне задумка TCL очень сильно нравится. Как видите, в Барселоне Компания TCL показала лишь макет смартфона, причем всего один, поэтому в руки он попал мне всего на несколько минут. При этом представители TCL меня заверяли, что у них уже есть рабочие прототипы слайдера со сворачивающимся экраном, но они просто еще не готовы показывать его миру. Да и в целом пока что компания хочет лишь продемонстрировать свою задумку и не планирует в ближайшее время воплощать ее в жизнь, к сожалению. С другой стороны, это вполне оправдано, так как TCL, в общем-то, малоизвестная широким массам Компания, и вряд ли кто-то захочет покупать от нее смартфон там за несколько тысяч долларов. А подобное устройство со сворачивающимся экраном явно будет стоить немало. Собственно, так как компания пока что не планирует выпускать подобный смартфон, она и не озвучивает его характеристики. Но можем сказать, что на показанном макете тыльная камера имеется из четырех модулей, а также двойная фронталка. В общем, весь такой загадочный получился аппарат, и от этого еще, наверное, более интересным. Помимо этого, TCL снова продемонстрировала гибкие дисплей собственного производства, причем на этот раз в готовом смартфоне, а вернее в рабочем прототипе. Вот он справа. Бандура на самом деле еще та толстая и тяжелая и не очень-то удобная, но все же работает, хоть и со скрипом. В прямом смысле этого слова, когда раскрываешь его, очень страшно поскрипывает устройство. И если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк, делитесь своим мнением в комментариях о гибких смартфонах и всяких подобных устройствах необычных, а также на канал не забудьте подписаться. И как всегда